Почему возникает проблема в общественной деятельности и в бизнесе? Потому что мир просто переходит в иной этап своего существования, в этап, где большую часть занимает непорядок, а хаос. Мы можем сказать, что фактически мир разлагается на структурные элементы. По сути, мы уже переживаем тот самый апокалипсис, конец света, которого мы знали, конец твердого света, То есть когда, метафор, например, да, да, когда все формы были твердыми, жесткими, и в принципе мы играли кубиками-конструкторами. И те люди, которые хорошо понимали в конструкторных формах, они замечательно себя чувствовали. Но именно те же люди испытали глобальный стресс. И, в принципе, он отразился болью в тот момент, когда мир разрушился. То есть мир твердых форм перестал существовать. Кто-то пришел и сказал, конец этой игре. И вся игра рассыпалась. Это как Вавилонская башня. То есть мы строили и строили, а потом раз все говорили на разных языках, строить больше не можем. А теперь у нас не разные языки. У нас наши кубики поплыли. Они не то, что не стыкуются. Некоторые сидят и думают, как же их состыковать, вертят их в руки. Они не понимают, что больше нет кубиков. Теперь пластилин. То есть начался век пластилина, который плавится прямо в руках. Сути... Это мир жидких форм. И поэтому сегодня прошлые лидеры уже не актуальны. Лидеры жестких форм, лидеры, которые знали, как состыковывать кубические элементы. Сейчас нужны лидеры, которые в принципе умеют плыть. По той же волне. То есть они понимают, что э, вот эти волны даже не идут последовательно, как мы сегодня плыли по Катуни. Они вообще сосуществуют одновременно, друг друга накрывают, друг друга перекрывают. Причем на некоторых этапах они наслаиваются друг на друга. Где-то это действительно барашки-убийцы, где-то это водовороты, где-то да. это непонятные глубинные течения, а здесь мы стоим сверху. Все Вообще иначе, и самое главное, в абсолютном хаосе. Но при этом люди, которые как раз могут не опираться на внешний порядок, а опираться на внутреннюю структуру, причем структуру чего, собственных ценностей, понимание, кто я, понимание, кем я хочу быть завтра, это очень четкие вопросы, которые я себе задаю. Вот мои ценности, вот кто я сегодня, вот мои преимущества на сегодня, кем я... Хочу быть завтра и кем я буду завтра. Потому что если я сегодня чего-то не сделаю для себя завтрашнего, я этим не стану. А это значит, рассчитанные мной преимущества, угу. в принципе, мне не будут доступны. И если у меня есть такая наглость завтра проснуться и думать, что у меня есть те преимущества, которые я предположила, я обречена на неудачу. Потому что я вчера ничего для этого не сделала. И вот этот мир гибких форм, он максимально возвращает человека в здесь и сейчас. Да. По сути, завтра делайте здесь и сейчас. По сути, это... Крутизна. Я считаю, что это великий подарок человеку, потому что раньше трансформация, она действительно занимала время, потому что нужно было перестраивать массу кубиков. Человек проходил тренинг, uh -huh. и он должен был приехать домой дальше с этими элементами, как-то сосуществовать, uh -huh. и вот тут крутить, и это долго было. Сейчас он может приехать домой и увидеть, что все уже так, как он хочет. И дальше весь вопрос, а ты готов? Мы тебе слепили то, что ты хотел. А куда делось все то, что ты имел и не хотел отпускать? Вот ты новый. Ай-яй-яй, моя любимая привычечка, где она? Мои любимые контактики, где они? А вот уже совершенно иные потребности. И новые люди стоят перед тобой и говорят, работай по-новому, общайся по-новому. Вот да. мы новые, вот мы ответ на твой искренний посыл. Вот тебе все слепили. Лепи себя сегодня uh -huh. нового, сам. И у нас опять стресс того, что не готов, а не могу. А что я буду с этим делать? А я держусь за себя старого. Uh -huh. Самое главное за представление. Это то же самое, что и в бизнесе. А если тебе не могут дать обещания, что ты будешь делать? Раньше в мире твердых форм самым главным было помахать кошельком и сказать, uh -huh. я заплачу тебе. Раньше брони было достаточно. В этом мире деньги, как ни странно, не имеют значения. Ну и что? Ну и что, что ты проплатил гостиницу, но тебя там нет. Что хочет это сознание? Сознание хочет, угу. чтобы ты пришел и был там прямо сейчас. Да. И оно вот этому сейчас отдает предпочтение. Дереть, и не да. твоим деньгам. Он говорит, а я верну тебе деньги. Вот смотри, мне же другие деньги пришли. Прямо сейчас мне пришли другие деньги, забирая свои. И едь куда хочешь. Они были живые, потому что они в чем? Они здесь и сейчас. И в этом смысле мир планирования, вот такого, как мы его знаем, Исчез. Но, как ни странно, возникает мир слова. Мы начинаем вновь ценить слово, не деньги, а слово человека. Не деньги, а отношения, то есть мы вдруг начинаем опираться на те невидимые параметры, мы начинаем прощепывать человека рядом, мы вообще вынуждены смотреть в глаза другого человека и просто видеть, слышать, чувствовать. Он рядом, он вообще вместе. Больше нет возможности сказать «через год мы будем вместе», «через год надо смотреть в глаза и говорить так, ты кто?» «Ты вообще есть? Ты есть в этом проекте? Ты есть здесь?» То есть больше нет возможности проживать в иллюзии. Я, например, считаю, что это крутой мир. Он сложен для людей, которые обожают жить в иллюзии надуманного завтра из своего одинокого сегодня. Большинство людей в принципе не живут с другими людьми. Они их не видят, не слышат, не чувствуют. Да. Они женятся, влюбляются в какие-то трафареты. Руки, да. Они смотрят на своих детей и не понимают, кто это. Они выстраивают своих детей по образу и подобию, который есть у них в голове, что это хорошо или правильно. Мы нанимаем подчиненных и при этом мы не видим их, да, мы смотрим в резюме, посмотри uh -huh. на человека, вот он сейчас сидит, он уже разбит, он разбит, какая разница мне, что, какие образования он получил, сейчас он разбит, разбит может быть э, uh -huh. кризисом алкоголя на почве того, что ему извинила жена, все, ну и что, вот у меня сидит человек передо мной, он э, был супер-супер специалистом, в угу. огромной структуре ему просто изменила жена он выпал в осадок его больше нет он проработал после этого в этой структуре несколько лет как он проработал да. он с ужасом рассказывает мне как он был не вовлечен в это как он хотел уволиться но не мог потому что у него ипотека угу. где был начальник меня интересует если я со стороны да. начальника говорю кого вы наняли и почему вы не уволили этого человека несколько лет назад с отступными, чтобы он смог пережить кризис и нанять терапевта. А если он становился Если он был неэффективен. Все, после измены жены он неэффективен. Падал все эти годы, наконец упал, и наконец он уволился. И толку мы не сохранили себе специалиста, мы имели несколько лет плохой работы, мы платили за эту работу, то есть это архи-неэффективно. Угу. Но почему так было? Потому что они выбрали не видеть. И это мир твердых форм. Мы можем навесить ярлык угу. и сказать, это хороший работник, у него прекрасное резюме, у него великолепные результаты где? В прошлом. В прошлом да. Мир, в который мы вошли сейчас, мир абсолютного хаоса, и при этом мир гибких форм, мир пластилина, мир, в котором здесь и сейчас самое актуальное время, в котором важно и проявить себя, и проявить за свое завтра, которое ты хочешь, в этом мире без видения другого человека просто невозможно. Без вот этих широко открытых глаз угу. на то, что человек сейчас есть, угу. на то, куда он идет, как он исследует свои преимущества на данном этапе, как он вкладывает в развитие этих преимуществ и новых преимуществ, направляет ли куда-то. И самое главное, хочет ли он направляться туда с тобой. Да. Потому что это прекрасный ритуал, я тебя вижу, слышу, чувствую, а дальше мы выясняем, вот я рядом, а ты рядом со мной. «Я готов на вместе, а ты готов на вместе?» uh -huh. И тот же самый вопрос. «А вообще я рядом с этим человеком?» Потому что то, что я его увидел, услышал, чувствовал, позволяет мне как раз спросить себя, «А я вообще хочу быть с ним рядом?» «А я вообще хочу, в принципе, объединяться с ним?» uh -huh. Вот с этим состоянием с сейчас. С этим состоянием на сейчас. Да. И если он ничего с не этим, хочет сделать с собой время. сейчас, исходя из э, каких-то своих представлений о своем сегодня и завтра, то нам в принципе не по пути. И это хорошо, мы не тратим время друг друга. Сейчас, если раньше была ценность, огромная ценность, это деньги, угу. то теперь приобретает значение ценность время. Да. Время – это единица времени, в которую ты можешь проявить вся себя как свою сущность. И зачем мне тратить свое вот это вся угу. да, ограниченное количество времени в человеческой форме, на пребывание с человеком, первое, который, может быть, вообще не хочет меня видеть, слышать, чувствовать и живет с трафаретом. Второе, даже если он меня увидел, услышал и чувствовал после моих uh -huh. долбаний в него, если он не хочет быть рядом и тем более не хочет быть вместе. Зачем? Он Первое, он просто затормозит меня, uh -huh. а второе, в худшем случае, просто не даст мне себя проявить. И это касается и тела, и работников, которые тормозят. Поэтому я считаю, что да. мы вошли в прекрасную эпоху. Только другое дело, сейчас надо в ней учиться жить. Угу. Постоянно меняться и менять формы. И именно Папа. эти формы должны быть максимально адаптированы на взаимодействие с человеком, клиентом, работником здесь и сейчас. Поэтому действительно возникает вопрос быстрого реагирования второе мгновенной заменяемости если не этот человек то кто кто прямо сейчас будет помогать мне проявить себя потому что время время эпоха требует постоянного вложения себя вот сейчас успешные люди которые вообще не боятся себя вкладывать которые отдают себя полностью их начинает питать не денежный эгрегор. Деньги хорошо, деньги возможно придут, но uh -huh. смысл другого. Их начинает питать эгрегор энергии. Мир начинает вливать в них энергию. Им становится uh -huh. вкусно, приятно, красиво жить. То есть вот эти люди, они буквально горят жизнью. На uh -huh. них хочется быть похожими, в их поле хочется находиться. И не важно, сколько у тебя денег, если ты мертвый. ну что? как угу. какое количество у тебя полей, лесов, рек и так далее, если ты мертвый, если ты сидишь среди всего этого и не чувствуешь этот вкус. Да. Никакого. Старые игры, смешные игры, жертва, спасатель, они уже изучены. Если наука пришла в психологию э, человека, в его отношения, и уже изучила эти отношения, я могу сказать точно, человечество испытывает скуку от этих отношений. Mm -hmm. Это скучно. Если началось такое количество перверсий, мужчины не хотят быть мужчинами, женщины не хотят быть женщинами, люди не хотят быть парами, не хотят быть тройками, четверками, десятками, люди не хотят быть своим обществом, они хотят быть интегрированы в другое общество. То есть вот происходит mm -hmm. тогда общая мешанина, такой хаос. Это значит, что сценарии изжиты, в них скучно. Начинают пробовать, да, об этом говорят уже открыто. Скучно. Почему начинаешь это пробовать? Потому что скучно в том, что было. И э, именно эта скорка, опять же, на предвестник хаоса, когда мы взрываем этот порядок, мы в нем заскучали, как была метафора тренинга, мы сидим в этом зале. Все замечательно, нам пока тепло, нам комфортно, здесь улыбки, здесь люди, с которыми нам интересно. Но посидим неделю, если не будем выходить, даже если бы нам приносили сюда еду, что будет дальше? Нам станет скучно. Да. Мы будем знать диалоги друг друга. Все. Захочется. И через некоторое время дверь в темноту, где нам было страшно, станет более привлекательной, особо энергетичной. Опять же, как я уже говорила, что, что чего нам не хватает, чтобы выйти за дверь. Только энергии. Деньги там не спасают. Куда ты будешь сунуть свои деньги? Ты да. даже не можешь купить фонарь, там нет никакого фонаря. Угу. Единственное, что тебе нужно, это иметь энергию на то, чтобы выстрелить, выйти вот в это страшно любопытно, а как там по-новому? Из твоего скучного вчера да. и очень скучного сегодня. Люди устойчивые, устойчивые внутри себя, люди энергетичные, люди готовые меняться, причем люди готовые в том числе меняться в виде другого партнера, с которым им будет, им будет интересно. То есть да, в каком-то смысле люди готовые меняться под свое окружение, но мы не говорим сейчас о конформизме. Не ради угоды э, общества или какого-то одного человека очень значимого, а ради проявления себя, пробы себя в контакте с этим человеком. Я тебя вижу, я тебя слышу, я тебя чувствую. Ты мне так интересен, что я хочу быть рядом с тобой. Что мне сделать, чтобы тебе было интересно быть вместе со мной? настолько открытость и гибкость чтобы заявить это и кто-то в конце концов если честно мы имеем ответ кто-то в паре говорит но вот если бы если бы у тебя было это если бы у тебя было то то угу. то мне бы с тобой вместе было интереснее и очень важно не легче и удобнее да. А интереснее, почему это новая эпоха, эпоха твердых форм требовала удобства, и мы соглашались на что-то, чтобы другому с нами было удобно. А эпоха гибких форм, эпоха пластилина, жизни здесь и сейчас, жизни в постоянном самопроявлении, она вообще о другом. Оно говорит, будь в огромной энергии, тогда… Тогда ты интересен этому миру. Второе, меняйся. Третье, будь готов к интересной жизни. Вот как тебе интересно. Жить. И интересно, это значит всегда комфортно. В принципе, почему ВИПы проходят в дискомфортных условиях? Почему я их провожу так? Не в каких-то супер-отелях, где мы приедем, будет все включено, нас будут возить с места да. на место, целовать во все три подбородка и подлизывать попу. А спектр переживаний доступен только... Да, в... это все, это новая вязках. прослойка людей. Вообще формирование новой прослойки людей, У -у -у. которые вышли за предел да. удобства своей попы и готовы жить интересно. Могут и, и да. диапазон расширять. Да, Вы... они расширяют свой диапазон. И вот это круто. И как только ты соглашаешься на это интересно, ты в принципе готов развиваться. И мы меня, и по сути слово ⁇ меняться ⁇,⁇ меняться ради другого ⁇ заменяется на очень красивый другой аспект этих изменений ⁇ развиваться ради другого uh ⁇ -huh. И по сути, раньше ⁇ меняться ради другого ⁇ это всегда был компромисс. Что я должна у себя отрезать, чтобы тебе стало со мной удобно? Угу. Это было так. Что я должен потерять, чтобы тебе было комфортно со мной. Угу. А теперь у нас совершенно иной аспект. Мир призывает нас к иному аспекту. На, на что ты должен стать больше, чтобы другому стало с тобой интереснее чтобы другому захотелось вкушать твое пространство и что-то в него тоже вкладывать. И вообще, чтобы вам было чем поделиться друг с другом. То есть сейчас контакты людей, они переводятся из мира удобства в мир интереса. И в этом смысле мы должны быть готовы к вызову, если мы хотим жить интересно появляется другой человек, который уже предлагает не некую игру, основанную на эмоциональных терках, uh -huh. а игру, основанную на неком совместном развитии. Причем очень часто это может быть развитие ну, одностороннее, потому что тебе нужно дотянуться до меня, а мне uh -huh. нужно дотянуться до тебя, чтобы в конце концов нам стало интересно вместе. Uh -huh. Но само по себе это развитие ни в коем случае не будет нас ущемлять, что очень важно. Потому что раньше мы урезали себя для удобства другого, а теперь мы расширяем себя, и даже если другой человек уходит из нашего пространства, мы ничего не теряем. Мы угу. получаем себя более широкого. Да. Мы получаем себя большого. И, по сути, Спектрочку. Да. И самое главное сейчас относиться очень точно к контактам. То есть, если раньше мы искали людей, которые нас не побеспокоят, да, это э, идея, основанная из мира твердых форм, чтобы нам было удобно сидеть на этом стуле, и он не падал, uh -huh. то теперь наша задача – это искать людей, с которыми мы можем развиться, которые поддержат наш, по сути, вызов нашей сущности самому себе, и появляясь в нашем пространстве, буквально заставляют нас стать шире на что-то. А если появляется узкий человек, который предлагает нам игру из предыдущей эпохи, нам нужно быть настолько свободными и, опять же, эмоционально целостными, чтобы выдохнуть и этого человека, и эту игру. Сказать, фу, это скучно, родное, это скучно, вот это душевное нет, которое мы можем сказать – Боже, как же это скучно. Я знаю все, что ты скажешь. Я знаю все те па, которые ты предложишь. Мы в это уже танцевали. И если ты, опять же, не можешь развиться на мою игру, не можешь войти в ту импровизацию, на которую я способна или способен, то, сори, нам не по пути. Потому что я иду в новую эпоху, я хочу быть интересна для больших энергий этой эпохи. Потому что тогда я гарантированно буду питаться энергией жизни, и мне будет точно энергетично, мне uh -huh. будет вкусно, мне будет интересно жить. Ну, по сути, это такие задачи. Так что я бы не считала, что нужно бояться вот этой ломки, этого кризиса эпохи. Скорее нужно э, вернуться к себе и начать это самоисследование. В ну, принципе, в принципе, чем мы собираемся заниматься